Друзья, если вы хоть раз задавались вопросом, а зачем мне может понадобиться осветительная стойка, вот пару причин зачем. Вот такая вот осветительная стойка вам может быть, как понятно из названия, понадобится для того, чтобы расположить где-то освещение. Освещение у нас сейчас бывает двух типов. Это импульсные вспышки, либо постоянные светодиодные, это вот такие вот панельки. Поскольку не всегда у нас есть возможность воспользоваться помощью ассистента либо друга для того, чтобы поддержать свет, нас могут выручить осветительные стойки, которые мы можем поставить куда угодно на пол, либо на стол, выдвинуть на нужную высоту и направить наш свет в нужную нам сторону. Стойки, естественно, отличаются немножко по своему конструктиву, материалам и, самое главное, высоте. Например, вот такие вот Маленькие настольные стойки, как правило, используются в предметной съемке. Есть вот такие вот напольные побольше стойки с интересным расположением ног. Четырехсекционные, раскладываются аж до двух метров. И вот такие вот гиганты, которые раскладываются больше, чем на 3 метра и могут выдержать довольно большой вес. Но зачем вам стойка? Если у вас уже есть штатив, можете задать вы такой вопрос. Отвечу. Стойка гораздо компактнее, легче, а самое главное выше. Большинство стандартных стойк достигают высоты 2 метра и больше. А штативы, которые достигают высоты 2 метра, считаются довольно большими. Они сами по себе довольно большие и весят гораздо больше. Двухметровый штатив, который в разложении будет занимать очень большую площадь. В то же время, когда двухметровая стойка займет по площади примерно в 4 раза меньше. Помимо этого, стойку гораздо быстрее устанавливать, использовать и транспортировать. Все стойки заканчиваются так называемым пальцем. Это крепление для того, чтобы одевать сюда разного рода аксессуары, а также очень часто заканчивается резьбой на четверть дюйма. Такая же резьба, как вкручивается ваш фотоаппарат. А это значит, что в крайнем случае, при острой необходимости, вы можете сюда вкрутить и фотоаппарат. Но, как правило, мы используем вот такие вот крепежи, которые специально одеваются на палец, закрепляются, имеют возможность наклона, а также крепление под горячий башмак и крепление под зонт. Горячий башмак мы можем установить нашу светодиодную панель, либо мы можем установить вспышку синхронизатором или без. А в отверстие под зонд мы можем вставить рассеивающий зонд, тем самым смягчив наш источник света. И это только базовое использование осветительных стоек. И теперь вы знаете, зачем вам могут понадобиться осветительные стойки. А с вами был Магазин 812 Фото. Счастливо!